Друзья, привет! С вами Керхер, центр на Пролетарской. Сегодня мы вам покажем обзор вот этой замечательной аккумуляторы минимойки мойки K2 Battery. Посмотрим их характеристики и ее комплектацию. Готовы? Давайте приступать. Пройдемся немного по характеристикам. Характеристики у них таковы то, что 110 бар давления аппарат выдает и 340 литров у него производительность. В комплектации у него идет пистолет высокого давления. Дальше у него идет этот шланг высокого давления 4 метра. Один конец подцепляется к пистолету, второй конец подцепляется к самому аппарату. На аппарате здесь идет скоба. Соответственно, вы скобу открыли, подключили и скобу закрыли. У вас теперь шланг не вылетит. И вторую часть мы одеваем в пистолет. Вот сюда вот. До щелчка. все в принципе у вас аппарат готов дальше в комплектацию у него идет это э, верная фреза и грязевая фреза их можно также менять вот. э, подключение воды у него идет сзади вот такой штуцер на него обычно надевается фильтр потом надевается штуцер и вы потом уже подключаете шланг также здесь есть еще и шланг для подачи химии вы опускаете в какой-то бачок с химией, и у вас при минимальном давлении идет самозабор химии. Также можно установить пенную насадку. И так как э, это минимойка аккумуляторная, соответственно, ей нужен аккумулятор. В комплектации, к сожалению, аккумулятора нет и зарядки на аккумулятор, но у нас вот здесь рядом есть аккумулятор. В принципе, подцепляется это все легко, нужно будет в пазы попасть здесь и до щелчка надавить. В принципе, это не так уж и сложно. Все, в принципе, у нас аппарат готов к применению. Осталось подключить воду, надеть фрезу, и вы можете спокойно помыть машину. На самом аккумуляторе у вас здесь будет виден, виден заряд в процентах. В принципе, хватает на 15 минут работы этого аккумулятора. Аппарат подключается... Ой, включается, соответственно... Вот таким нажатием легким и также когда выключили его, потом спустили давление в шланги, чтобы не оставалось воды. Вот, в принципе, вы спокойно сможете помыть какие-то э, дорожные, дорожные э, участки, какие-то лавочки, дорожки. Э, ну, машину, в принципе, не рекомендуется мыть. Вот. С вами был Керхер, Центр на Задавайте вопросы, какие у вас остались. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, чтобы не пропускать наши видео. Прощаемся с вами. Пока.